А какова же причина появления узлов в щитовидной железе? Каковы же могут быть признаки узловых образований? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, а стоит ли нам опасаться узлов в щитовидной железе. Я рекомендую вам посмотреть этот ролик до конца, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы. Узловые образования щитовидной железы – это собирательное понятие которая подразумевает под собой образование в щитовидной железе различного строения. Это наиболее распространенная патология щитовидной железы, с которой мы встречаемся, при этом она широко распространена по всему миру. В первую очередь всегда, когда человек э, обращается к нам по поводу узла образования щитовидной железы, мы видим страх онкологического заболевания. К счастью, э, такие э, узловые образования встречаются достаточно редко, и чаще мы видим Обычные м, узловые коллоидные образования щитовидной железы, которые являются доброкачественными и не несут никакого риска для здоровья пациента. Есть, конечно, узловые образования, потенциал которых мы не знаем, то есть они могут быть как доброкачественными, так и злокачественными, но мы определяем дальнейший уже план лечения. Многие спрашивают. А какова же причина появления узлов в щитовидной железе? Точного ответа на этот вопрос нет. Одной из возможных причин является возраст. Чем старше становится человек, тем чаще у таких людей мы будем находить узловые образования, то есть это порядку 40-60% пациентов. Поэтому даже возникает вопрос, а не является ли склонность щитовидной железы к образованию узлов с возрастом просто возрастным изменением. Вторым возможным фактором риска является дефицит йода. На всей территории Российской Федерации имеется либо легкий либо в средней тяжести йодный дефицит. К сожалению до сих пор у нас нет законопроекта о всеобщем йодировании соли поэтому логично в нашей стране йодный дефицит к сожалению не ликвидирован но тем не менее в странах с достаточным потреблением йода, Частота встречаемость узловых образований также достаточно высока. Как я уже сказала, большинство узлов щитовидной железы – это доброкачественные и требуют только наблюдения. В ряде случаев, собирая анамнез пациента, жалобы пациента, семейный анамнез, ультразвуковые признаки, характеристики узловых образований, мы направляем на тонкоигольную аспирационную биопсию, которая позволяет получить клетки из данного узла или нескольких узлов, после чего мы, получая результаты данной процедуры, определяемся с дальнейшей тактикой. Либо действительно пациент попадает в наиболее распространенную группу тогда, когда мы только наблюдаем, либо мы уже определяем дальнейший план в виде хирургического лечения. Каковы же могут быть признаки узловых образований? Как правило, симптомов не бывает, то есть узлы находятся случайно. Например, при проведении ультразвука сосудов шеи или лимфоузлов шеи по какой-то причине, случайно находят узловое образование в щитовидной железе. Либо доктор той или иной специальности обнаруживает узел щитовидной железе пациента при пальпации, то есть прощупывая щитовидную железу. Если узловые образования больших размеров, у пациента могут быть жалобы на дискомфорт по передней поверхности шеи, чувство сдавления, нарушение глотания, э, нарушение дыхания, голоса, потому что крупные узловые образования могут сдавливать трахею, пищевод, поскольку щитовидная железа расположена рядом с этими органами. Либо э, пациент может прийти и сказать о том, что посмотрите, у меня что-то увеличилось в области шеи, то есть узел настолько крупный что пациент может увидеть его в зеркало или прощупать сам, или кто-то из окружающих ему скажет «строение твоей шеи изменилось». Повторюсь, что способов лечения на сегодняшний день – это единственный способ, это хирургический. К данному способу лечения есть свои показания. К счастью, к настоящему времени они достаточно сузились, и мы редко направляем пациентов на данный вид лечения. Чаще всего это все-таки наблюдение регулярно, один раз в год, в два года – это уже предельно врач. Проходя диспансеризацию своевременную, либо обращаясь на прием к терапевту по каким-то другим причинам, врач на приеме может выявить у вас узловое образование щитовидной железы. Повторюсь, при пальпации. После чего вы будете направлены к эндокринологу. И будет определен дальнейший план действий. Как эндокринологи мы не рекомендуем без наличия факторов риска проходить ультразвуковое исследование щитовидной железы. Поскольку очень часто мы находим мелкие образования, которые не несут за собой никакого патологического воздействия на организм, но мы создаем таким образом ятрогению, то есть пациент задумывается об этих мелких образованиях щитовидной железы и связывает проблемы со здоровьем именно с ними. Рекомендуется ультразвуковое исследование щитовидной железы если у пациента есть факторы риска образования узлов, если есть семейный анамнез по определенным заболеваниям щитовидной железы и, конечно, если при пальпации либо врач-терапевт, либо эндокринолог обнаружил узловое образование щитовидной железы. Если вы подозреваете у себя заболевание щитовидной железы, вы можете обратиться к нашим специалистам, поскольку у нас большой опыт ведения пациентов с различными проблемами и заболеваниями щитовидной железы. Чтобы записаться на консультацию к специалистам Альфа-центра здоровья, нажмите на ссылку под этим видео.